Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для Львов на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. А начнем мы с вами, как обычно, с Кельтского креста. И я вытащу 10 карт для вас. А потом мы посмотрим про любовь и про финансы. под колодой, под ох ты. Вот эта карта. Карта звезды. Старший аркан представляет знак зодиака Водолеев. Карта исполнения желания. Карта исполнения ваших мечтаний. Это можно привлечь к себе внимание, особенно те, кто одинок, кто в поиске. Вы можете привлечь к себе внимание вашего будущего партнера или партнерши. Хорошие... Интересная, я бы даже сказала, интересная социальная жизнь. То есть вы в центре событий, звезда. Без вас ни одна вечеринка не проходит, ни одно событие без вас не, про... не будет проходить. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим э, основным раскладом. В центре креста у нас карта «Возрождение». Карту перекрывает семерка Пентаклей. В основе вашего креста рыцарь, рыцарь Пентаклей. В недавнем прошлом карта повешенного. Во главе вашего расклада рыцарь кубков. В ближайшем будущем девятка Пентаклей. Для вас, мои дорогие, королева посохов. В вашем окружении пятерка Пентаклей. Надежды и страхи. Карта шута. И чем все завершится? Девяткой кубкой. Ну, замечательный, замечательный расклад получился. Я думаю, что для тех, кого интересует любовь, тут тоже все позитивно. Для тех, кого интересуют деньги, тоже неплохо. Ну, давайте начнем с карты возрождения и семерки пентаклей. Ну, явно у кого-то либо новый проект, либо новая работа, либо какие-то перемены. Потому что семерка пентаклей – это когда мы вкладываемся во что-то и получаем урожай. Вот эти семь пентаклей – это сбор урожая. И в то же время мы начинаем задумываться, что делать в как поступить дальше. Опять взращивать такое же дерево, такое же растение, такое же вкладываться в ту же самую среду деятельность или поменять что-то вот тут вот как раз карта возрождения что-то новое перемены могут быть какие-то прозрение какое-то потому что вот эта труба на нас как бы раз, пробуждает к чему-то и может быть вы и поменяете свой свое направление деятельности какое-то это по карте возрождения судьба дает вам второй шанс какой-то еще ну что-то причем связано либо с финансами, либо с работой. То есть вот в этом плане я не вижу пока в этом. Обычно иногда говорю, что, может быть, вы еще встретите кого-то, но тут пока вот чисто по деловой среде у вас. Либо деньги, либо работа. Но обе карты очень позитивные, очень положительные. Тем более в основе вашего расклада рыцарь Пентакли, то есть денежные какие-то потоки. Рыцари движения, то есть деньги будут приходить, уходить, то есть такое вот финансов, какие-то финансовые передвижения могут быть. Либо в основе всего молодой человек, молодой человек элемента земли, это девы, тельцы, козероги, человек ответственный, несмотря на свою молодость, он может быть с таким аналитическим складом ума либо работать в какой-то среде, связанной с финансами, финансист, бухгалтер, работник банка, что-то вот в таком плане. А человек ответственный, как я говорила, надежный, человека можно положиться, человек в то же время может быть несколько педантичен, то есть он сто раз обдумает, прежде чем отрезать что-то, то есть вот так вот. Если это ваш партнер молодые, молодые львицы, то... Не, не рассчитывайте, что отношения с этим человеком будут развиваться бурно и быстро. Нет, он э, как бы все продумает, как я сказала, 10 раз продумает, прежде чем следующий шаг свой сделать. Но движение есть. Тут стабильность есть вот по этой карте. Если это движение денег, то стабильность. То есть сказали вам, будете получать 20 числа, так и будете получать 20. Какая-то финансовая стабильность. В прошлом ä, было какое-то то ли не затишье, а вот карта подвешенного, говорит, какая-то пауза. Пауза в делах бывает, пауза в отношениях бывает, пауза бывает, э, ничего не меняется, как-то что-то какое-то... Э, застой может быть, часто эта карта еще, знаете, такая бюрократическая, подали документы, неизвестно, куда они вообще пропали, где они, что, никакого ни ответа, ни слуха, ни духа, вот это вот под, подвесили меня, да и в отношениях бывают как-то, люди вначале э, активные в отношениях, а потом куда-то пропадают, и мы не можем понять, что происходит вообще, наша ли это вина, или человеком что-то не так, а еще карта повешенного, может быть, вы как-то, у вас был какой-то процесс переосмысления, переосмысления своей ситуации, переосмысления своей жизни, потому что подвешенный, он вот так вот э, висит вверх ногами э, и смотрит на свою жизнь, на свою ситуацию снизу вверх. И можно увидеть совсем другие черты, совсем ситуацию с другой точки зрения. Так вот. Во главе вашего креста еще один рыцарь, но тут у нас такой влюбленный рыцарь, вот для тех, кто как бы э, в поиске или вы вот в паре, вот это может быть вот э, рыцарь на белом коне, это... Нежный, заботливый, умеющий говорить о любви, о своих чувствах, предлагающий вам, может быть, делающий предложения, молодой человек, руки и сердце, признающийся вам в любви. Но если любовь не ваша тема, это какое-то какое предложение, которое вас обрадует, что-то позитивное или какие-то позитивные новости. Либо вот для вас очень важен молодой человек, рыцарь кубков, это молодой человек элемента воды, рыбы, раки, скорпионы, для кого-то, может быть, подросток, ваш, ваш сын, может быть, уже взрослый, и вы думаете постоянно, вот, как бы, о нем, переживаете, может быть, ну, таких особых проблем я не вижу, просто вот, как бы, во главе всего для вас, самое главное, это ваш, вот, может быть, сын для молодых девушек, это, может быть, ваш партнер. Очень позитивно. Опять-таки, если не любовь, так это какие-то что-то вы получите. Для мужчин, может быть, ваш э, э, друг какой-то, или, или кого -то, тот человек, которого вы знаете, вы можете получить какое-то приятное предложение, или будете сидеть вместе, или случайно услышите, что кто-то говорит, вот у нас требуется кто-то, и не хочешь на эту должность подать, вот нам нужен такой человек, как ты, или еще что-то вот такое, что-то позитивное. В ближайшем будущем деньги, причем деньги неплохие, девятка пентаклей, и даже очень неплохие, это карта еще, знаете, человека независимого. Обычно описывает женщину, но не имеет значения пол. Тут, если вы женщина, значит, вы финансово независимы. Даже если вы в паре, может быть, вы не очень любите складывать деньги в общий котел, или вы зарабатываете, может быть, больше вашего партнера, иногда описывают одинокую женщину, но такую состоятельную. Что еще может быть? чтобы это не было, в любом случае, это человек, который тоже так любит тратить деньги на роскошь, окружать себя красивыми вещами, украшать свой дом, свое жилье, украшать себя, ходить в дорогие рестораны, пить хорошее вино. Вот что-то вот деньги попросту на ветер не выпускает. Если уж покупает, то что-то такое, знаете, себя порадовать. Для вас, мои дорогие, ну для женщин, вот вы знаете, несмотря на то, что ну, вы, вы королева посохов, огненная стихия, для женщин это вы, для мужчин, может быть, рядом с вами вот такая женщина огненная, так же, как и вы, львица, или львы овны, стрельцы а... – Вообще огненные стихии, люди самые красивые вот в колоде Тару, они яркие, они энергичные, в них есть какой-то талант или креативность, или артистизм какой-то. Они выражают себя, выражают себя либо через внешность, выражают себя через прическу, может быть, через макияж либо какая-то даже эксцентричность может быть. Еще это люди предприимчивые, то есть они умеют зарабатывать деньги. Чем любят работать на себя, даже если работают на, в офисе, но все равно хотелось бы всегда в голове какая-то мысль есть, что-то свое открыть, что-то свое иметь, может быть. Вот такая вот красавица, как я сказала, для женщин это вы, а для мужчин, так как позиция эго, а для мужчин, наверное, вот это вот либо женщина вашей мечты, либо ваша партнерша. В вашем окружении, ну, кого-то, кто-то из близких, у кого-то из близких, карта выпала вам, естественно, значит, на вас это будет воздействовать как-то. Кто-то из очень близких, либо ваш партнер-партнерша, близкая семья, близкие друзья, кто-то, проблема у человека. Проблема либо с деньгами, проблема либо со здоровьем, причем здесь часто проигрывается как проблема с ногой. Либо проблемы с жильем. И вот вы должны как-то, может быть, или чувствуете вот этот долг ответственности, что вы должны помочь либо деньгами, либо приютить у себя, либо навестить, помочь с лекарством, с врачами, что-то вот такое вот ухаживать, может быть, за больным надо, что-то в этой области надежды и страхи – замечательная карта. Хотите начать с нуля что-то? Ну, мы все мечтаем что-то. Вот... Это детские такие, знаете, шут, он вот по-детски, у него ни страха, никакого ничего нету он как ребенок кидается с обрыва. В вниз головой в новую жизнь в новую главу своей жизни в новую ситуацию какую-то что-то такое вот хотелось бы быть вот по-детски может быть обладать вот этой этой смелостью и не бояться ничего и иметь возможность может быть начать заново все с нуля вот это потому что карта 0 с нуля а... ну что я могу сказать? Мечтать не вредно. Если можете, то пожалуйста. Почему бы нет? А бояться тут нечего. Самая последняя карта ваша, завершающая девятка кубков. Замечательная карта. Это карта, младший аркан, карта звезда, которая выпала вам под колодой. Это карта идентичная просто. Это более сильная, старший аркан. Это по менее сильная, так как младшая арка, но все равно приятная, это карта исполнения желаний, мечтаний, накрытые столы, празднования чего-то, это еда, выпивка, э, какие-то, каждый из чаш полна позитива, то есть очень позитивный месяц может быть, какие-то, может быть, хорошие новости, вообще чувствовать себя будете как-то на высоте, что ли, все очень-очень как-то так позитивно вот по этой карте. Единственное, всегда у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этой карты карта предупреждения. Не перепивай, потому что чаши ⁇ это алкоголь. Не переедай. Часто в традиционной колоде такой упитанный мужчина сидит на, вот за столом. Поэтому следите за тем, что вы едите, как вы едите, что вы пьете и сколько вы пьете, мои дорогие давайте посмотрим, что у нас про любовь и первые три карты для тех, кто в паре. Карта опять возрождение второго шанса, четверка мечей. И Паша Кубков. Ну, замечательно. Вы знаете, может быть, у вас был разрыв с кем-то или какой-то э, конфликт, может быть. Ну, э, во-первых, карта примирения, карта второго шанса. Вы дадите этим отношениям еще один шанс. Подумайте. Четверка мечей – это когда мы э, берем паузу. И занимаемся своими мозгами, занимаемся тем, что мы разбираемся, что у нас там, как у нас там, все в голове, все ли в порядке. А почему в голове? Потому что мечи, мечи это наши мысли, приводим свои мысли в порядок. Ну и как бы вот это вот, Паш Кубков, бежим на свидание опять или получаем какую-то приятную смс получаем какие-то звоночки. Человек, может быть, пытается наладить с вами какой-то контакт, наладить отношения. Я думаю, что вы дадите этим отношениям еще один шанс. Для тех, кто одинок и в поиске. С Пентаклей. двойка посохов и семерка мечей. Ну, а вы знаете, может быть, у вас разрыв, связанный с тем, что была измена, потому что, но, а, вы знаете, вы в накладе не остались, я так понимаю, потому что после этой измены у нас карта... Может быть, отношения и не складывались... Еще в добавок была измена, я думаю, что вы либо ушли, либо человек ушел, как бы вы выгнали кого-то, но у вас как будто открылись двери, вот теперь я как бы свободен, то есть свободы своей вы не тяготитесь, финансово вы тоже, у вас карта, может быть, кто-то купил себе свое жилье, свой дом, свою квартиру машину или еще что-то. Но тут как-то все очень нематериально закручено. Все очень на материальном. С материальном все в порядке. Но человек был нечестен. Вот карта воришки. Знаете, человек, который в ночи там что-то делает за вашей спиной. Вот так вот. Давайте посмотрим про финансы для львов. Ваши три карты на октябрь. Королева кубков, король Пентаклей и десятка кубков. Ну, замечательно. Вы знаете, во-первых, король Пентаклей, кто бы, какого бы вы знака не были, вы будете вот этим королем с денежкой, то есть деньги будут. Либо для женщин, может быть, это пара, может быть, ваше финансовое благосостояние зависит от мужчины, который рядом с вами, который хорошо зарабатывает, который обеспеченный, и у вас очень счастливая семья, то есть... Десятка кубков ⁇ это семейная карта, это взаимопонимание, благополучие, это детки бегают, это вы, вы, ваш партнер или партнерша совместно. Получилось, знаете, как мужчина и женщина. Женщина заботливая, мужчина деньги зарабатывает. Вот так, вот такая традиционная вот структура семьи. Или пары, где мужчина зарабатывает деньги, обеспечивает семью, а она, значит, занимается домом, занимается детками, занимается, вот окружает его заботой, любовью и всем остальным. И вот такая вот гармония получается. Радуга, радуга – это символ счастья. Ну, замечательно тоже, почему бы и нет, если вас это устраивает, и кого, кого бы это не устраивало. Все замечательно.